Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака Козерог на июнь 2021 года. Сразу хочу сказать, что в июне будет идти очень большой серьезный акцент на ваш шестой сектор работы, здоровья и обязанностей. Поэтому многие Козероги могут ощущать в июне груз ответственности и может быть ощущение, что есть большое количество задач, которые требуют решения, которые требуют вашего участия. В первую очередь Меркурий будет ретроградным по 22 число. И это та планета, которая отвечает за наше мышление, восприятие информации и... Меркурий в шестом доме часто дает вот такую перегруженность ума, когда человек постоянно что-то обдумывает, когда он постоянно находится в таком потоке мыслей, когда он ощущает ответственность за происходящее в своей жизни и пытается что-то изменить. И ну, в целом это период, когда вы ощущаете себя максимально востребованными, максимально пределе. Поэтому очень важно все хорошо планировать и лучше делать каждый день хотя бы небольшое количество работы, чем приводить к тому, чтобы возникали вот такие завалы, когда не знаешь просто за какое дело браться в первую очередь. Кроме того, по 10 июня будет открыт коридор затмений как раз на вашей оси 6-12 дом. И это заставляет вас уравновешивать э, работу, обязанности и находить время для отдыха и спокойствия. Поэтому в июне месяце вы можете э, несколько, будто бы отделить себя от э, активного общения, от э, встреч со знакомыми и друзьями. Это тот период времени, когда вы работаете и отдых стараетесь провести, в уединении, в спокойной для себя обстановке. Но важно, чтобы все-таки этот отдых был, так как 12-й дом своеобразный он либо позволяет перезагрузиться в уединении на природе, либо приводит к болезням и недомоганию. 1 числа Солнце будет в соединении с восходящим узлом в вашем 6 секторе. Это м, значимый день, он может запустить процессы, которые будут более активными в момент затмения, но в целом это может быть также интересные предложения, которые касаются вашей работы. Это может быть и м, то, что будут новые идеи по поводу м, выполнения тех или иных задач. Но в целом обращайте внимание на те события, которые происходят в этот день. Со 2 по 27 число Венера будет находиться в знаке Рак в вашем седьмом секторе. И это на самом деле очень хороший для вас период. Во-первых, когда Венера проходит по седьмому дому, мы имеем все шансы, скажем так, в отношениях вести себя корректно. Это хороший период как для примирения, так и для того, чтобы укрепить те отношения, в которых и так все хорошо. Это время, когда мы способны концентрировать свое внимание не только на своих эмоциональных потребностях и желаниях, но также прекрасно понимать людей, которые нас окружают. К тому же Венера — это планета, которая отвечает за финансы, поэтому период весьма благоприятный для людей, чья деятельность связана с оказанием услуг и с работой с людьми. Что касается новых знакомств, вот то в связи с ретроградностью Меркурия месяц не особо благоприятный для того, чтобы начинать отношения с человеком, которого вы плохо еще знаете. Но в целом это может быть тот период, когда могут начаться отношения, которые ранее по каким-то причинам не могли начаться. То есть по сути Ретроградный Меркурий активизирует все эти дела, которые раньше по каким-то причинам были на стопе. 3 числа Солнце будет делать тринг вашему управителю Сатурну. И это очень хороший день в плане работы, в плане финансов и распределения ваших ресурсов. Не бойтесь того, что Меркурий ретроградный, это наоборот даст глубину тем процессам, которые происходят. Важно все планировать и принимать взвешенные решения. Но 5 числа будет сразу два напряженных аспекта. Это квадратура Меркурия и Нептуна, а также оппозиция Марса и Плутона. Это делает этот день неблагоприятным для... Важных встреч, начинаний, финансовых решений могут возникать конфликты с окружающими людьми, а также есть риск, что вас не поймут, либо что вы не сможете э, вот, правильно э, воспринять позицию и точку зрения другого человека. 10 числа будет солнечное затмение в знаке Близнецы в вашем шестом секторе работы и здоровья. Это затмение положит начало какому-то новому процессу в вашей жизни. Это может иметь отношение к людям, которые работают на вас, если вы имеете собственное дело, предприятие. Это может касаться непосредственно вас в роли работника на фирме. Но в любом случае, шестой дом ⁇ это та рутина, в которой мы находимся ежедневно. И Солнце дает возможность нам обновить подход к работе. Либо даже для многих это будет поводом менять работу. Но помните, что все-таки в день затмения Меркурий ретроградный участвует в этом затмении, он тоже. И это делает данное затмение очень протяженным по своему воздействию, поэтому э, те события, которые будут возникать в связи с этим затмением, они будут иметь свойство влиять на вас ближайшие полгода. То есть, по сути, то, что происходит в середине этого года, будет э, так или иначе актуальным для вас вплоть до конца 2021 года. С 11 июня по 29 июля Марс будет находиться в знаке Лев – в вашем восьмом секторе это период когда вы будете проявлять особую храбрость в решении финансовых вопросов в плане инвестиций покупок это период когда любые дела будут сдвигаться будет появляться активность в тех вопросах которые возможно вызывали стресс которые заставляли вас нервничать быть в напряжении это период, когда вы более смелые, вы решительны, и поэтому для многих этот период станет временем экспериментов, движения вперед. То есть, опять-таки, появится энергия на то, чтобы действовать в тех направлениях, в которых ранее вам было страшновато действовать. 13 числа Солнце будет в квадрате к Нептуну. Этот день не подходит для поездок, а также для активных обсуждений, для встреч, переговоров и для решения вопросов, которые требуют точности. 14 числа будет квадратура Урана и Сатурна. Это важнейший аспект всего 21 -го года, и вы как знак Козерог, который находится под управлением Сатурна, особенно сильно ощущаете влияние этого аспекта. Он заставляет вас меняться, он заставляет вас действовать, искать новые пути своего развития, экспериментировать. И порою это может получаться довольно-таки сложно. В целом влияние — это не новое, мы его уже вполне прочувствовали в феврале месяце, и будет еще один точный аспект между этими планетами в декабре 2021 года. Так что можно сказать, что этот аспект представляет экватор определенных событий, которые являются даже основными задачами этого года. Отслеживайте события по данному аспекту, что происходит в вашей жизни, и старайтесь ощущать ответственность за то, что вы делаете по данному аспекту. В первую очередь принимайте те перемены, к которым вас будет подталкивать жизнь, и старайтесь меняться не только внешне, но и внутренне. Аспект затрагивает ваш второй и пятый дом, поэтому речь идет о взаимоотношениях с детьми, о творческом самовыражении, а также затронута тема финансов. Возможно, данный аспект говорит о том, что нужно проявить больше творчества в плане заработка. Нужно больше индивидуальности проявить в плане создания каких-то проектов, которые вы планируете монетизировать. 20 числа Юпитер разворачивается в ретроградное движение в третьем градусе Рыб в вашем третьем секторе. Этот разворот будет влиять на всю вторую половину июня, так как в это время Юпитер будет стационарным. Поэтому вторая половина июня может создать большой акцент на теме обучения, автомобилей, поездок. Это период, когда важно будет много общаться. И общение как раз-таки может быть связано с работой. Поэтому важно тоже использовать те возможности, которые будут приходить через новых людей, новые знакомства. Опять-таки большую ставку стоит делать на конец месяца, период после 22-23 даже числа, когда уже Меркурий будет идти вперед. 21 числа Солнце переходит в знак рак, ваш седьмой сектор, и оно будет находиться в этом знаке месяц. Это хороший период для сотрудничества и взаимодействия с людьми. Когда Солнце проходит по седьмому дому, то... нам легко взаимодействовать с людьми, нам легко их понимать и договориться. Причем это влияние распространяется как на личную жизнь, так и на работу. 23 числа Венера будет делать оппозицию к Плутону. Этот день не подходит для решения финансовых вопросов, но также данный аспект имеет сильное влияние на сферу отношений с людьми поэтому день этот может давать конфликты и недоразумения 24 числа будет полнолуние в козероге в вашем знаке это очень важная точка июня полнолуние это всегда возможность отвести итог принять решение полнолуние это кульминация тех событий которые происходили с вами последние месяца три. И, по сути, по данному полнолунию вы сможете увидеть, насколько вы эффективно продвигались вперед, в плане работы, в плане личного развития. Вы сможете увидеть как положительные стороны в своем поведении, так и отрицательные, если они будут. К тому же, в день полнолуния, Сатурн будет в аспекте к Хирону. И это говорит о том, что может произойти даже несколько событий, которые не связаны между собой в период этого полнолуния. Но, скорее всего, это будет ситуация, когда вы будете выступать в двух ролях. Либо когда в вашей жизни будет две, как минимум, темы, которые вам нужно будет параллельно развивать и вкладывать туда свои усилия. И влияние полнолуния распространяется минимум на две недели. Поэтому те события, которые будут завязываться в этот период, будут актуальны для вас как минимум до первой недели июля. 25 числа Нептун разворачивается в знаке Рыбы в вашем третьем доме. Еще один сильный акцент на сферу общения, поездок, взаимодействия с людьми. Этот Нептун может дать вам поездку на природу. Это может быть желание погрузиться в изучение чего-то нового. Либо это наоборот пауза в общении, пауза в обучении, когда вы просто стараетесь дать себе возможность отдохнуть и переключиться на что-то другое. 26 числа Марс будет в благоприятном аспекте к лунным узлам. Этот день может принести вам значимые решения связанные с финансами, это может быть начало какого-то проекта, это может быть период, когда вы будете рассматривать куда вложить свои деньги. Кстати, кредитные средства также проходят по восьмому дому, возможно для некоторых этот аспект даст возможность принять решение, которое касается, например ипотеки либо кредита.